Всем добрый день. Меня зовут Блашевский Александр. Сегодня хочу снять видео на тему «Самая эффективная каменная стена». На просторах интернета очень много дискуссий по этому поводу. Там люди спорят, чья конструкция стены самая лучшая, какая самая, прям самая-самая. Вот. И я тоже хочу снять, добавить свои 5 копеек, снять на эту тему видео. Итак, первый тип стены, который будем рассматривать, это кирпичная кладка из силикатного или керамического кирпича. Заказчик ожидает от этой конструкции стены следующие плюсы. То есть большая прочность, низкая стоимость возведения, ну и то, что это традиционный материал, все знакомые уже как минимум тысячи лет камечкам, и поэтому с ним проблем хлопот не будет. Ожидаемые минусы. То, что конструкция будет тяжелая, иметь большой вес, ну и то, что теплоизоляционные свойства кирпичной кладки довольно низкие. Второй тип конструкции, который будем рассматривать, это кладка из полизованных керамических блоков на теплом растворе. Заказчик от этой конструкции ожидает большую прочность, хорошие теплоизоляционные свойства. Ну и надо признать, что этот материал очень хорошо распиарен. У него очень хороший маркетинговый, маркетинговый подход у поставщиков материалов. Вот, ожидаемый минус у этой конструкции то, что дом будет большой и тяжелый. И то, что будет большая стоимость. То есть этот материал относится к премиальному качеству строительных материалов. И только как бы, богатые, состоятельные люди, которые не хотят тратить деньги, точнее, у которых есть деньги и хотят, не хотят экономить на качестве, выбирают блоки про -терм. Вот такой миф есть у этого материала. На верхней картинке, на правой верхней картинке, я представил фото из интернета, как заказчик ожидает, чтобы выглядел его дом. То есть кладка ровная, аккуратная, без заляпов. То есть видно, что делали по хорошо разработанному проекту и камечки с руками. А на нижних картинках, Видно то, что заказчик, скорее всего, получит, если будет обращаться к шабашной бригаде, и работа будет выполняться не по проекту. То есть вот здесь мы видим на правом нижнем фото заделку кирпичом за чеканку, когда не посчитали, неправильно посчитали доборные элементы длину укладки. И пришлось делать вставыши из силикатного кирпича. Ну, а на левом нижней картинке просто ну, неаккуратное исполнение. Видно, что первый этаж сделали тяпляб. Видно, заказчик выгнал бригаду, потому что второй этаж, он явно более аккуратно выполнен. Третья конструкция. Это керамзитобетонные блоки. Керамзитобетонные блоки. Что ожидает заказчик от этого конструктива? Хорошую несущую способность, потому что все-таки бетон, есть в названии этой конструкции. Умеренная стоимость возведения и хорошая теплоизоляция, потому что керамзит. Ожидаемые минусы – это большой вес конструкции. Ну и надо признать, что у этой технологии очень слабый марк маркетинг. То есть он не настолько распиарен, и, скорее всего, вот почему. Потому что на правом верхнем, на левом верхнем фото видна ровная, хорошая, аккуратная кладка из кирпича, но в большинстве, ну, не с кирпича, из а керамзитобетонных блоков. Но на практике кладка из керамзитобетонных блоков выглядит как на верхнем правом фото. То есть неаккуратные швы, заляпанная кладка. Ну, и поэтому есть небольшое отторжение к данной технологии. Ну и, конечно же, следующая технология, которую будем рассматривать, это кладка из газобетона. Она может выполняться как из газобетона на, на клей, на раствор. Это верхняя левое фото, так и на клей-пену, это нижнее левое фото. Это примеры аккуратной, хорошей работы кладки. На верхнем правом фото видно, что будет, если шабашная бригада придет и просто заляпает весь блок подтеками раствора, то есть неаккуратное исполнение кладки. Ожидаемые плюсы от этой технологии – это малый вес конструкции, умеренная стоимость возведения, хорошая теплоизоляция, ну и что греха эти прямо отличная PR поддержка данной технологии, особенно на просторах YouTube. Вот. ожидаемые минусы от этой технологии – это слабые прочностные характеристики конструкции. Итак, я расписал все эти э, конструкции стен, разобрал варианты э, толщины кладки, э, разные варианты толщины стен, э, из нормативной документации э, взял э, необходимые исходные цифры, выполнил расчеты и все это свел вот в такую обобщенную таблицу. И вот когда... Э, профессиональный заказчик смотрит на все эти цифры, то он не понимает, и что с этим делать, и что все это, то есть куда смотреть, что важно, что не важно, как определить вот по этим множеству цифр, показателей, какая стена хорошая, какая стена плохая. На что ориентироваться? На вес вкладки, на тепло, тепловые свойства, то есть сопротивление теплопередачи. На, на прочностные характеристики, на стоимость возведения, что важно. Так вот, давайте сейчас разберемся по каждому, по каждой позиции. Итак, позиция первая: вес кладки. Ну, очевидно, что чем больше вес кладки, тем более тяжелый, тем более тяжелый дом, тем более массивный дом тем более мощный нужен для этого дома фундамент. И наоборот, чем более легкая конструкция, тем менее прочный нужен фундамент, тем меньше арматуры железобетона требуется для выполнения фундамента под легкие стены. Вот Что мы видим? что наиболее тяжелая конструкция это кладка из кирпича 380 толщиной она имеет вес метр квадратной такой стены имеет вес 682 килограмма самая легкая конструкция это газобетон d300 толщиной 300 миллиметров один метр квадратной такой стены будет весить всего 90 килограмм ну то есть по данному параметру очевидно, что газобетон, легкий газобетон он явно более эффективен, потому что на него требуется меньше трудозатрат на возведение и требуется более легкий фундамент. Следующий параметр – это сопротивление теплопередач конструкции. Производители материалов манипулируют данными. Показателями, и если открыть сертификаты, которые прилагаются к той или иной конструкции, то в большинстве случаев вы увидите показатель сопротивления, коэффициент сопротивления теплопередачи для материала в сухом состоянии. Этот параметр ну, фактически ни о чем не говорит, потому что в практике. Нету материала в сухом состоянии. У нас есть материал при условиях эксплуатации А, это когда мы берем э, сухой влажностный режим внутри помещения, то есть влажность воздуха внутри помещения до 50%. Это условия эксплуатации А. Но э, для расчета надо принимать данные из условий эксплуатации Б, когда внутри помещения. Нормальный влажностный режим, то есть влажность воздуха от 50 до 60%. процентов. И что мы видим на, на, на графике с этими показателями? Что только два типа материала. Ну, зеленым, зеленой линии я сделал, отчеркнул, сделал черту линию, которая показывает, сколько нам по нормативу требуется, чтобы было сопротивление теплопередачи ограждающей стены. Для средней полосы России это там плюс-минус ноль, плюс-минусом три, двадцать девять, три девятнадцать, три десять в зависимости от района, ну что-то около вот этих цифр, этой зеленой линии. И что мы видим, что блоки паратерм 440 миллиметров толщиной производитель заявляет, что в сухом состоянии будет 3,26 показатель, то есть чуть выше, чем требуется по нормативу, но при условиях эксплуатации Б эта конструкция не дотягивает до требований нормативного сопротивления теплопередачи. То есть будет требоваться некое дополнительное утепление этой стены. Кладка из кирпича она никак не соответствует нормам теплоизоляции. Огромный разрыв, который будет компенсироваться дополнительными слоями теплоизоляции там пенополистирол, пенополиуретан, подобные, базальтовая вата. Керамтитобетонные блоки, они также не дотягивают до норм теплоизоляции сами по себе. Они требуют дополнительного утепления фасада. А вот газобетонные блоки. Газобетонные блоки D400 – только при толщине 375 миллиметров дотягиваются до границы нормативной теплоизоляции. Уже блок толщиной 300 миллиметров газобетонный блок D400, не дотягивает до нормы теплоизоляции. И газобетонные блоки D300 они имеют очень хорошие показатели по теплоизоляции, сопротивление теплопередачи, и поэтому они, что блок 375 миллиметров толщиной, что блок 300 миллиметров толщиной, они, как условно можно сказать, достаточно теплые. То есть что этот показатель характеризует? Чем больше показатель сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции, тем меньше мы будем тратить тепла на поддержание тепла, в доме, комфортного, комфортной температуры в доме, тем меньше нам требуется утеплителя для повышения теплоизоляции дома. И наоборот, чем меньше коэффициент сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции, тем больше мы будем расходовать энергии на обогрев или тем больше нужно выполнить теплоизоляционных материалов фасада Следующий параметр расчетные усилия на кладку. Это непросто, не просто взять и сказать, какое расчетные усилия на кладку, потому что расчетное усилие на кладку зависит от прочностных характеристик кладки, то есть расчетное сопротивление кладки с сжатию. Я мегапаскали перевел в тонны на метр квадратный, чтобы было проще понимать размерность единиц. Также и мы видим, что расчетное сопротивление кладки с сжатию самое лучшее у кирпичной кладки и у керамзитобетонных блоков. Поризованные керамические блоки они ну, тоже не сильно отстают от этих трех конструкций. И есть газобетон и щелевые керамзитобетонные блоки. Они обладают ну, относительно низкими показателями расчетного сопротивления кладки сжатию. И есть еще один вид конструкции – это газобетонные блоки D300 на клейпене. То есть это самая слабая конструкция по расчетному сопротивлению кладки сжатия. сжатию. Дальше в формуле... Определение расчетных усилий накладку участвует коэффициент продольного изгиба. Он э, характеризует гибкость конструкции. То есть, это что такое? Это отношение э, длины стены, высоты стены к ширине сечения. То есть, чем шире конструкция, э, тем более жесткая, чем шире кладка, тем более жесткая конструкция, тем меньше она подвержена изгибу. Чем более тонкая конструкция, тем более гибкая получается э, стена. И также в, в коэффициенте продольного изгиба, в определении коэффициента продольного изгиба, э, участвуют характеристики, упругие характеристики материала. То есть чем более жесткий, чем более прочный камень, чем более прочный раствор, тем э, более... Э, более высокий коэффициент продольного изгиба. И что же мы видим? Что тяжелые массивные широкие каменные конструкции, будь то из кирпича, из поризованных блоков, из полнотелых керамзитобетонных блоков, они имеют, они имеют коэффициент продольного изгиба близко к единице. Самый лучший коэффициент продольного изгиба у полизованных керамических блоков за счет того, что это широкая конструкция и она более жесткая. А вот самый маленький коэффициент продольного изгиба у газобетонных блоков D300 на клеепене. То есть это практически 0,56. То есть конструкция получается гибкая, более гибкая, более подвижная, чем массивные, каменные стены. И перемножая эти показатели, мы получаем, что тяжелые каменные конструкции, как кирпич, поризованные блоки и кремзитобетонные блоки, они и сами по себе, то есть у них само по себе расчетное сопротивление кладки сжатию большое, и при этом коэффициент продольного изгиба большой. И, и поэтому эти конструкции демонстрируют, Большое расчетное усилие накладку кладку. А газобетонные блоки на клеепене, они и так имеют низкое сопротивление кладки сжатию. И еще коэффициент продольного изгиба добавляется, ополовинивает это значение. И получается, что разница между самой напряженной конструкцией, самой прочной конструкцией, которая может выдерживать самую большую нагрузку, и самой э, слабой конструкцией. Практически в 10 раз. И вот возникает вопрос: то есть, вот керам... керам... поризованные керамические блоки протерм имеют шириной 440 миллиметров, имеют расчетные усилия накладку там почти 75 тонн на метр погонный. А газобетонные блоки d 300 на клей имеют расчетные усилия накладку. Там примерно 6 тонн на метр погонный. Вот вопрос: это сколько? Это как? Вот как это можно ощутить, как это можно сопоставить? И я подготовил вот такую схемку. То есть это типовой дом с расстояниями между стен, там порядка 4,5 метра между осями, стандартной высотой, там 3, 300 потолки первого этажа. 280 потолки второго этажа. Перекрытие желез... первого этажа железобетонные, второго этажа чердачные, полноценный второй этаж холодной чердачной кровле. И вот мы сейчас соберем нагрузки. Вот красненьким я выделил грузовую площадь стены, которая давит на нижний блок нашей кладки. И сейчас мы посмотрим, сколько... Фактически реально приходится нагрузка на стену в обычном, в обычном двухэтажном коттедже. То есть кровля, вес конструкции стены с весом снега. Это будет, то есть неутепленная холодная крови со с весом со свесом снега будет 0,23 тонны на метр квадратный. При грузовой площади 3,45 метра. Получаем 0,78 тонн на метр погонный. Давит от кровли на стену. Перекрытие второго этажа. Деревянные лаги, базальтовый утеплитель, контрутепление. Вес конструкции будет 0,17 тонн на метр квадратный. Ширина грузовой площади 2,25. То есть половина от 4,5 метров между стенами. И получается, что от... Чердачного перекрытия, перекрытие второго этажа, на стену давит 0,38 тонн на метр погонный. Перекрытие первого этажа, железобетонные плиты перекрытия, утеплитель, армированная стяжка, чистый пол, грузовая площадь. Получается, что вес конструкции 0,75 тонн на метр квадратный, ширина грузовой площади 2,25, то есть половина от 4,5 метров расстояния между стенами. И получаем, что нагрузка на стену от перекрытия первого этажа 1,7 тонны на метр погонный. И, собственный вес стены при 7-метровой высоте. Я взял для расчета легкий Газобетонный блок D300, получаем, что будет давить 0,69 тонн на метр погонный. Все это складываем, получаем, что фактическая реальная нагрузка на стену будет в районе 3,5 тонн на метр погонный. Еще раз. На этом графике представлены прочностные характеристики стен с половиной тонны на метр погонный – это реальная нагрузка на наружную стену в обычном, в обычном каменном коттедже. Блоки «Паратерм» теплая керамика имеют 75 тонн на метр погонный, а нам требуется 3,5 тонны на метр погонный. То есть это сверхизбыточная прочность, та прочность, которая нам не нужна, которая, ну, которая действительно избыточна. Если мы возьмем самую слабую конструкцию, газобетон D300, толщиной 300 мм, то ее, то ее прочностная характеристика – это 6 тонн на метр погонный а требуется нам 3,5 тонны на метр погонный. Что это говорит? Это говорит о том, что нам нужна нагрузка такая, какая сопоставима с архитектурой дома. То есть есть какие-то расстояния между стенами, нагрузки на кладку, потому что дом может быть двухэтажный, трехэтажный, одноэтажный, и делать, например, одноэтажный дом ну, или двухэтажный дом с большим перезапасом прочности по несущей способности стены – это избыточно. Это как все равно, что сделать стены из золота, потому что золото в любом случае крепче, чем керамические стены. Но тогда вопрос, а зачем, когда можно сделать из легких, более легких, менее прочных камней? И от золота переходим к стоимости. Стоимость 1 метра квадратного стены. Расчет я взял на декабрь 2021 года стоимости сайта производителей блоков. И в этой стоимости я учел стоимость блоков на 1 метр квадратной стены, стоимость раствора. И не учел затраты на стоимость доставки, стоимость рабочих рук, чтобы положить эти блоки, и стоимость машин-механизмов. У меня получилась следующая картина: что самый дорогой вид конструкции, как и ожидалось, это керамические блоки, Протерн толщина 440 миллиметров не сильно уступает ну, то есть блоки Паратерм стоят 4,5 тысячи рублей, не сильно им уступает кладка из кирпича толщиной 380 миллиметров. Блоки Паратерм 380 миллиметров, Керамзито-бетонные блоки полнотелые, они стоят примерно одинаково. Удивили меня щелевые керамзитобетонные блоки, Потому что получается, у них очень низкая себестоимость изготовления. То есть керамзитный блок 290 миллиметров толщиной, его себестоимость возведения будет стоить 1200 рублей с метра квадратного стены. И газобетонные стены. Они также по стоимости примерно так же соответствуют керамзитобетонным полнотелым блоком и блоком протерн при толщине кладки 380 миллиметров. Итак, мы получили эти цифры. Я вам рассказал, что эти цифры означают. Вопрос. Как определить эффективность стены? Какая конструкция из всех перечисленных будет наиболее эффективная? И я предлагаю вот такую формулу в оценке эффективности. Мы берем те параметры, которые... Мы перемножаем те параметры, которые улучшают качество стены, и делим на те параметры, то есть делаем обратно пропорционально. Эффективность конструкции будет параметром, которые ухудшают качество стены. Что я имею в виду? У нас есть расчетные усилия накладку N. Чем оно больше, тем эффективность кладки больше. У нас есть сопротивление теплопередач конструкции. Чем оно выше, тем эффективность стены больше. У нас есть масса конструкции. Чем больше масса, тем менее эффективна конструкция. Чем меньше масса, тем более эффективна конструкция. Поэтому коэффициент эффективности обратно пропорционален массе. И у нас есть стоимость конструкции. Чем меньше стоит конструкция, тем больше она эффективна. Чем больше стоит конструкция, тем менее она эффективна. То есть стоимость обратно пропорциональна коэффициенту эффективности. И перемножив, разделив все эти показатели, я получил… Вот такую картинку. Итак, что мы видим? Что кирпичная кладка – это неэффективная конструкция по всем параметрам. Потому что за относительно высокую прочность конструкции мы, конструкции, мы расплачиваемся большой стоимостью, низкой, э, низким теплосопротивлением кладки и большим весом кладки. бетонные блоки. Они находятся в середине, то есть они имеют средние показатели по эффективности, потому что высокая, высокие прочностные характеристики керамзитобетонных блоков компенсируются довольно большой массой блоков, а низкая стоимость компенсируется низким сопротивлением теплопередачи. Может быть, поэтому керамзиты бетонные блоки и не так распространены при, при, при современном строительстве в России. И у нас получается два лидера, ожидаемо, получается два лидера. Это поризованные керамические блоки и газобетонные блоки то есть победили два разных типа конструкций керамические призованные блоки э, имеют относительно хорошие теплоизоляционные свойства но большую массу и большую и большую стоимость возведения но это компенсируется избыточной, но избыточными прочностными характеристиками. Газобетонные блоки. Они обладают хорошими, может быть, даже отличными теплоизоляциями, теплоизоляционными свойствами, низкой массой, средней, относительно средней недорогой стоимости возведения метра квадратного, но их э, подкашивает, <смех> преуменьшает их свойства. Их эффективность – это низконесущая способность. Поэтому э, и вот мысль, главный мысль, который я хочу подчеркнуть, о том, что э, поризованные керамические блоки, вся их эффективность только в том, что у них обладает избыточной, сверх-сверхизбыточной прочностью, которая не нужна нам в рамках малоэтажного строительства. А газобетонные блоки, обладая примерно той же самой эффективностью, что и поризованные керамические блоки, номинально по цифрам, по формуле эффективности, которую я привел, они обладают достаточной прочностью и при этом хорошей теплоизоляции малым весом. Выводы. Какие можно выводы сделать из моего видео? Первое и главное, что ошибочно выбирать конструкцию своего дома только по одному-двум параметрам. То есть, когда берется либо прочностные характеристики, в априор берутся, либо только стоимость. Это неправильно. Надо комплексно рассматривать конструктив своей стены, сопоставлять разные параметры и находить золотую середину по эффективности вложения своих средств и усилий. Ну и критерии оценки эффективности применения той или иной конструкции, они могут быть разными. И в большей степени они зависят не от ощущения заказчиков, то есть я вот приверженец такой технологии или я приверженец другой технологии, а от грунтов, от геологии участка. Потому что если грунты слабые, нам нужен легкий дом. Если у нас грунты прочные, то мы можем строить тяжелый дом. Зависит также от архитектурных решений. То есть если у нас в доме маленькие пролеты между стенами, нам не нужны э, блоки с большими прочностными характеристиками. Если у нас огромные пролеты, железбетонные перекрытия три этажа плоской кровля, то, конечно, газобетонные блоки на клепении уже не смогут нести эту нагрузку. Критерии, самое главное, самое важное, объективно выбрать критерии оценки конструктива своего дома. И уже определив, какие параметры имеют приоритет по этим параметрам и выбирать конструктив своего дома. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Всего хорошего.